Рано или поздно это все пройдет. Здесь есть несколько вопросов. Первый, вы выйдете из этого с новыми опциями или с уменьшенными опциями. Люди живут не в окружающем мире, а в своем собственном мозге. То, что мы называем собой, то, что мы называем собственной личностью, своей субъективностью, живет внутри нашего мозга. И мы видим реальность такой, какой натренирован смотреть на нее мозг. И мы строим окружающую реальность так, как ее построен а, и настроен создавать наш мозг. Мы живем внутри собственного мозга, который нужно построить по собственным правилам. Нам нужен мозг нашей мечты. Что здесь имеется в виду? Здесь есть две ключевых идеи. Первая ключевая идея. Все думают, что мы смотрим а, на окружающий мир, воспринимаем окружающий мир, и мозг разбирается, что там происходит. Последние нейрофизиологические исследования последних лет и математические исследования, которые исследовали, в частности, сакаты, движения глаз, которые мы используем для того, чтобы осматривать лицо человека или какой-то объект, говорит нам о том, что мозг работает не так Мозг сначала решает, что он хочет и собирается увидеть в окружающем мире Он фактически создает галлюцинацию Потом он заставляет глаза осматривать эту галлюцинацию И мы видим, что если человек планирует увидеть лицо То микродвижения глаз выстраиваются в паттерн осмотра лица Это означает, что наш мозг сначала решает, что он будет замечать А потом заставляет органы чувств наше зрение, слух и ощущение, подобрать под эту информацию. Некоторые люди говорят, что когда увижу, поверю. На самом деле, с точки зрения нейрофизиологии, это некорректно. Когда поверю, тогда увижу. Мы вспоминаем, мы делаем копи paste мы вспоминаем неприятные моменты, какие-то картинки и начинаем крутить их снова, снова и снова. И мы знаем, что с точки зрения нейрофизиологии у нас... В пять раз больше клеток, которые отвечают за обслуживание негативных, болезненных переживаний и всяких опасностей, чем а, тех, которые отвечают за радость. Это означает, что для того, чтобы быть в хороших состояниях и контролировать себя, нам необходима преднамеренная работа и преднамеренная тренировка. Если мы отпускаем мозг и не тренируем его, он автоматически уделяет больше внимания неприятностям, которые есть. И это не зависит от ситуации. Другой ее аспект – это социальный аспект, то, что мы оказались, например, в изоляции и э, не можем полноценно работать, кто-то потерял работу, кто-то потерял доход, при этом должен платить сотрудникам зарплаты и так далее. Да? Есть финансовый аспект, есть правовой аспект, есть информационный аспект. Что нам делать в этой ситуации? Потому что, когда люди оказываются заперты, когда у людей оказывается больше свободного времени, мозг начинает брать вверх своими негативными привычками. Все советы и все предложения, которые я буду давать, не дают прямо мгновенного результата. Но их несоблюдение в течение пяти дней приводит к тому, что у человека портится состояние. Их соблюдение в течение пяти дней – приводит к тому, что у человека состояние стабилизируется и становится качественным. Идея состоит не в том, чтобы сейчас искать хорошее в этой ситуации. Когда я говорю, что нам нужно управлять своим настроением и своими состояниями, это не идея того, а что хорошего в этой ситуации. Это идея того, какая эта ситуация и в каком состоянии я с ней справлюсь лучше всего. Нам необходимо научиться быть профессионалами. И этому меня научил один из моих учителей, который э, работал в разведке. Он говорит, смотри, любитель, когда он сталкивается с трудной ситуацией, он напрягается, он начинает переживать. Он говорит, вот мы сидим с тобой разговариваем, если я сейчас достану пистолет и положу его на стол, говорит, ты как любитель, который никогда с этим не сталкивался, начнешь переживать, и начнешь нервничать, и начнешь напрягаться, и начнешь делать глупости и ошибки. Он говорит, я как профессионал, который с этим сталкивался многократно, когда на столе оказывается пистолет, расслаблюсь. Расслаблюсь и сфокусируюсь. Там, где любители напрягаются, профессионалы расслабляются и фокусируются. Любители в публичных выступлениях переживают, нервничают, напрягаются, забывают. Профессионал сфокусирован, внимателен, он следит за аудиторией, он следит за реакциями, он следит за всем. Это в любой ситуации так. Здесь нужен профессиональный подход к тому, что мы с вами делаем. И первый элемент профессионализма состоит в том, чтобы расслабиться. Мы отвечаем себе на вопрос, почему я в этом состоянии. И мы говорим, потому что ситуация тяжелая, и я переживаю. Поэтому я в плохом состоянии. Если бы ситуация была хорошая, я был бы в хорошем состоянии. Вот сейчас время, когда вы не сможете, просто ставки настолько высоки, что нужно взять и решить для себя, что ваше состояние, вы им должны управлять. Это жизненно важно для вас, для ваших окружающих, для ваших близких, и для вашего будущего, и для вашего здоровья. Поэтому состояние должно быть зачем, а не как в этой ситуации расслабиться. Некоторые из вас работают сейчас из дома, большинство из вас работает из дома. Да, э, как организовывать эту работу и долгое нахождение дома? Первое важнейшее правило, необходимо разделить зоны рабочие и зоны э, отдыха, веселья общения с близкими. Это правда э, колоссальная необходимость, даже если у вас однокомнатная квартира и студия. Как никогда нам нужны ритуалы, потому что мозг должен научиться входить в состояние. Выделите новое место, не делайте этого за а, обеденным столом, не делайте этого в кровати. Если сделаете импровизированный стол, может быть из книг, может быть из чего-то, но очень важно сделать себе зону а, и в эту зону входить и выходить по ритуалу. Необходимо носить рабочую одежду, необходимо а, укладывать волосы. Если вы делали макияж, делайте макияж, пользуйтесь парфюмом. Это все якори, это все элементы, которые помогают вашему мозгу сортировать эти вещи. Хуже всего это смешанные состояния. Они начинают друг другу мешать, они начинают паразитировать друг на друге. Выученная беспомощность. Млекопитающие, там, на собаках этот был знаменитый эксперимент, а, хотят, чтобы... То, что они делают, оказывало влияние на окружающий мир. Если в окружающем мире происходят изменения, на которые они не могут оказывать воздействие, то млекопитающие постепенно научаются тому, что действовать бесполезно, они начинают чувствовать беспомощность и входят вот в это состояние подавленности мы сейчас имеем реальные шансы время от времени попадать в эти состояния. То есть нам нужно отдавать себе отчет, что э, в текущей ситуации нужно быть аккуратнее к себе и знать, что э, состояние может быть нестабильным, и нужно больше внимания, больше активности по контролю за собственными состояниями. Потому что в этой ситуации нельзя э, попустительствовать, так же, как за рулем автомобиля в сложной ситуации нельзя отвлекаться. Наш мозг использует разные, но старую так называемую проводку для решения очень разных задач, как простых бытовых задач, так и сложных интеллектуальных задач. И это, с одной стороны, создает много трудностей, с другой стороны, это совершенно потрясающая штука, если ей пользоваться в себе в облака. Для того, чтобы выходить и контролировать из этого состояния выученной беспомощности, нам необходимо начинать с простых вещей, и создавать себе микроподтверждения постоянные о том, что мы контролируем ситуацию, что я вот это сделал, и произошли такие изменения. А здесь помогают очень простые практики. Уборка помещения. Вы берете, смотрите на кусок, который находится в беспорядке и там с пылью, и, представ... и говорите себе, я сейчас наведу здесь порядок. И вы представляете себе, как это будет хорошо, когда вы наведете на этом маленьком кусочке порядок. Делаете это и снова смотрите на это, и практикуете, тренируете радостный ответ и ощущение контроля над этим простым элементом пространства. Потом вы постепенно это расширяете на какие-то задачи более там, творческие, интеллектуальные, общение и так далее. Нам необходимо научиться сортировать жизнь на три основных категории. Да? Есть категория творчества. Это то, что я создаю в окружающем мире, я решаю, как это будет, я представляю себе, и потом я прикладываю усилия и реализую это в окружающем мире. Это первая ситуация. В этом смысле мое собственное воображение, мои решения являются самым важным, что только есть. Я хочу сделать вот такую картину, я хочу себе организовать вот такую кухню, я хочу написать вот настолько потрясающий текст, возьмите, что вы там делаете. Вторая категория, это категория того, что мы не можем этого создавать, мы это отыскиваем. Да? Это может быть, например, категория пляжи или партнер, которого мы разыскиваем, мы не можем создать его, мы не можем написать, каким он должен быть, отправить куда-то, и его там создадут, и нам пришлют по почте. А, да, мы можем найти и выбрать какое-то красивое место, где мы а, вот чувствуем себя потрясающе, оно вызывает у нас... Или а, произведение искусства. Когда мы путешествуем по окружающему миру в поисках чего-то, что а, будет соответствовать и вызывать в нас какой-то особый отклик. Третья категория – это то, что мы не можем ни выбирать, ни изменять. Это то, к чему мы привыкаем. И очень важно научиться сортировать вещи по этим трем категориям. Неприятные чувства – откуда вообще берутся чувства, да? откуда берутся эмоциональные переживания в нас. Амигдала – часть нашего мозга занимается тем, что она смотрит и сравнивает план и реальность. Если планы, реальность совпадают, она дает нам позитивную эмоцию. Если реальность превосходит план, то она дает нам эмоции колоссального восторга. Если реальность не совпадает с планом, мы испытываем дискомфорт. И вот это настроение является в кризисных ситуациях очень важным. Нам нужно понять, что сейчас изменилось и лежит за пределами наших возможности это контролировать, и к этому нужно привыкнуть. Но если мы беспокоимся о свободе, то давайте будем мы практиковать свободу изнутри, потому что ваше беспокойство о свободе внешней, их можно реализовать в творчестве. Их можно реализовать в творчестве, а управляете ли вы своими состояниями? А можете ли вы ситуации подобрать состояние, в которой вы сможете с ней справляться? Внутренняя свобода имеет гораздо большее значение. Нам необходимо делать простые маленькие вещи. Если состояние позволяет, можно расширять это творчество дальше. Но самое главное нам необходимо сузить линию времени планирования и тягай. Это то, что вот в данной ситуации является ключевым элементом. Вы просыпаетесь и спрашиваете, как я могу прожить этот день наполненно и так, чтобы у меня было самоуважение. Нам нужно выстроить форму, и эту форму невозможно выстроить интуитивно, ее нужно выстроить преднамеренно в календарике. На следующий день столько-то часов я занимаюсь своей работой, столько-то часов я развлекаюсь, столько-то времени я трачу на то, чтобы есть и готовить вкусную еду. Если для вас зрительная система важна, вы любите виды, вам нужно видеть э, что-то меняющееся и так далее, пожалуйста, запланируйте себе в течение дня стимулы для зрительной системы. Фильмы, документальные фильмы, сайты про дизайн э, – все что угодно, просто листайте альбомы, если у вас есть какие-то красивые книги. Необходимы новые виды. Просто смотрите в окно на небо, если лечь на подоконник, почти из каждого окна видно небо. Подумайте о том, как вы можете стимулировать свою зрительную систему, потому что если ваш мозг нуждается в стимуляции зрительной системы, это то, что вам просто нужно для себя построить. И в течение дня нам нужно какое-то количество раз еще раз запустить циркуляцию крови. Почему это важно? Потому что для многих людей физическое движение, ну, во-первых, это циркуляция крови, да, это вообще ну, циркуляция лимфы и всего остального. Во-вторых, это аферентная восходящая иннервация. Мозг узнает, что мы живы, когда тело дает большое количество сообщений. Вы занимаетесь чем-то теперь для того, чтобы было состояние. Вы делаете физические упражнения и несколько раз в день запускаете эту циркуляцию для того, чтобы активизировать свой мозг что такое хорошее планирование это когда мы думаем что я могу сделать давайте так реально только поведение переживания нереальны нам нужно хорошее планирование но еще раз нам нужно планировать что я хочу сделать е нам нужно наполнить вот этот а, столбик который относится к творческим а, действиям да то есть что я создаю что я решаю вот это будет в мире вот так теперь Сюда, еще раз, входят очень простые вещи, и постепенно вы их расширяете. Это чрезвычайно важно. Ментальная гигиена, психологическая гигиена – это гораздо важнее сейчас, чем мыть руки. Процесс принятия решений устроен и состоит из двух вещей. Первое – какая информация мне нужна для этого решения? Какая информация мне не нужна для принятия этого решения? Вот это два вопроса, которые нужно научиться сейчас себе задавать снова, чище и яснее и очень честно себе отвечать, потому что если мы сделаем доску 80 сантиметров в ширину, любой нормальный человек может ходить целый день туда-сюда по этой доске, ни разу с нее не упадет. Мы поднимем эту доску на высоту какого-нибудь десятого этажа. Большинство людей даже не попытаются по ней идти. Они будут бояться. Почему? Потому что они будут уделять внимание информации, которая не нужна для того, чтобы пройти по этой доске. К нам имеют отношение наши самые близкие люди и мы, и нам нужно сфокусироваться на том, чтобы оказывать им максимальную поддержку, чтобы делиться с ними, чтобы подпитывать их чтобы наше состояние было таким, чтобы на нас могли опереться. Это время эмоционального лидерства, а не паразитирования. Понимаете, я считаю, что в текущей ситуации главный архетип, главное состояние, которое нужно культивировать и практиковать, представьте себе, это аристократ в ссылке. Да? То есть это человек, которого судьба забросила, множество ограничений, лишений и так далее, но он не теряет достоинства, он самое главное, он сохраняет достоинство. Он одевается, он готовит еду, он относится к людям и продолжает общаться с ними, так как ему трактуют внутренние стандарты. И это вот время, когда мы не можем опираться на внешние стандарты, мы не можем опираться, а что мир может предложить мне. Это время эмоционального лидерства. Каковы мои стандарты, какой мир я сотворяю. Сон это то, что сейчас должно быть на высшем уровне, потому что во сне ваше тело восстанавливается, во сне, во сне ваша иммунная система э, восстанавливается. Если мы не досыпаем и неважно по каким причинам мы нарушаем режим или мы э, в эмоциональном перегрузе, мы убиваем свою иммунную систему, сейчас это смертельно опасно. Есть исследования, которые говорят о том, что люди в смертельных заболеваниях, люди во всяких страшных заболеваниях, если они придерживаются сна, у них выше процент выздоровления, выше процент спонтанной ремиссии. Ребята, это время истинного оптимизма. Что я имею в виду? Я имею в виду, что нам нужно отойти от идеи того, что все будет хорошо. Мы знаем, что мы не знаем, как все будет. Явно нас ждут сложные времена финансово, организационно, Uh, да, нам нужно будет как-то перестроиться, нам нужно будет из этого всего выкарабкиваться. Истинный оптимизм – это а в каком состоянии я смогу справиться с тем, что грядет. Истинный оптимизм – это когда вы находитесь там, где вы находитесь, и вы культивируете, тренируете, практикуете качественное состояние, которое делает вашу жизнь наполненной, яркой и хорошей. Это внутренний процесс, это внутренняя свобода.